Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Валкон", где мы рассказываем о традиции, наследии предков, вере, технологиях. И сегодня у нас в гостях Александр Белов. Мы с ним уже несколько бесед провели, осветили артефакты, дарвинизм и продолжаем сегодня освещать Александр расскажет он, о, об интереснейших артефактах и привяжем их к современности, и что вообще нам делать. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуй, Александр. Добрый день. Александр. Ну, хотелось бы что сказать. Конечно, вот этот постепенный, так сказать, приход к цивилизации научно-технической, он как-то не объясняется с позиции исторической науки. Исследователи mm -hmm. обычно исследуют, вот такие энтузиасты своего дела, например, Андрей Скляров покойный, mm -hmm. они изучают артефакты. И доводят до нашего сознания вот эти вот артефакты, которые действительно очень интересны, которые не вписываются в существующую парадигму исторической науки. Ну, может быть, недостаточно у этих исследователей знаний исторического контекста, в которых это все возникало. У историков другая история. Они, в принципе, пытаются все представить, что человек развивался от примитивного, от простого, такого, так сказать, труда, от простого какого-то действия. И он постепенно, постепенно становился более тех Технологичным. А, на самом деле артефакты мешают. они не то чтобы выбрасывают их, как какие-то они могут они выбрасывают но они исключают из поля своего рассмотрения особо не, не хотят с ними заморачиваться ну например вот тяна куда да, известный город вандах а, каменные статуи были найдены это хорошо известно когда испанцы туда пришли mm -hmm. найдены были серебряные украшения около полтонны этих серебряных так сказать было снято только с этих каменных статуй а, ну что интересно рядом живут люди в тростниковых шалашках совершенно никакого отношения к этим они совершенно для них это заброшенный город но некоторые мегалиты вот этих статуев так сказать статуи рядом мегалиты которые там они 200 тонн и чтобы как обнаружили впоследствии было надо было притащить эти мегалиты к этим к основанию потом их обработать да. потом вытащить из них какие-то рельефы или там статуи и так далее надо было пройти путь 5 километров и вот как справиться древние люди, которые ну, это да. все делали. Вот, а, с, а, вот те люди, которые были там во времена испанского так сказать, завоевания, они никакого отношения к этому не имеют, они вели очень примитивный образ жизни, очень примитивный. И у них сохранилась масса легенд о цивилизационных героях. Например, Бочика, а, а, например, Кио такой mm -hmm. вот есть, белые бородатые боги, да. а, бог Верохкоучи, они приходят с юга, они преподавают плывают на каких-то лодках, они учат земледелие, они учат строить мосты, они дают людям технологии, они дают людям знания. Они начинают совершенно другой образ жизни, цивилизационный образ жизни. И спрашивается, эти легенды имеют под собой основания или нет? Конечно, имеют. Мы знаем, что у племени инков была правящая верхушка, это белосветлокожие, светлая светлолицы, такие вот люди, которые инки, инки, в принципе... Вот был там храм-собрание, вот они сохраняли mm -hmm. эти мумии. И испанцы, они потом обнаружили это все и действительно рыжеволосого цвета волосы, что совершенно не характерно для монголоидного населения палеоамериканцев. Вот в Перу, например, масон, да. археолог известный, он обнаружил изделие из платины. Платина плавится хорошо известно, Это 1730 градусов по Цельсию. Да. Спрашивается, как могли отливать из платины вот эти изделия, люди... Это современные технологии, Такой ну, конечно, вот конечно. температуры, плавлений, таких форм, в общем-то, это надо иметь какие-то очень серьезные навыки. Как могли тамошние люди это делать? Китайская гробница джао например, это 265-й, 316-й год до новой эры, вот обнаружили из алюминия напыление и так далее, вот некоторые декоры этих пластин. Угу. Только гальванопластика, метод алюминия, он хорошо известен. 1808 год был обнаружен, это, в принципе, с помощью гальвана, так сказать, методов и так далее. Спрашивается, это что тогда было в Китае? Вот хотя бы так. Наш зритель задает такой удивительный вопрос. Мы говорили о квантовом переходе, имея в виду наш сюжет по переходу, вот этого, об открытиях, которые были сделаны в 2012-2013 годах, и он не почувствовал и не видит в своей жизни никакого изменения. Ну, сожалею, значит человек просто не развивается, не читает. Поэтому это личное восприятие окружающего мира учиться, учиться, еще раз учиться. В Индии есть храм Солнца, черная <смех> пагода. Его венчает отполированная, прекрасно отшлифованная каменная плита. Крыша является этого храма. Вес ее 2000 тонн. Но еще есть, допустим, это оплавленные кельтские крепости. Очень хорошо известно. В Европе очень много крепостей еще до истории, вернее, так сказать, до нашего времени сохранилось. Почему? Потому что камни, они оплавлены. И непонятно вообще, что... Остекленевшая угу. масса такая связывает эти камни, и в принципе непонятно кто их разрушал, или что это, или может быть их наоборот укрепляли этим, это называется ветрифизированные форты, угу. а остекленная порода, она спеклась вместе с камнями и образует прочную кладку. В Харапа, тоже вот кельтская столица, она была угу. разрушена благодаря вот этому вот непонятному остеклевшие камни, то есть камни спеклись и образовали, так сказать, вот такую массу. Махадждаро, Махадждаро, Джадаро, тоже город, так сказать, известный в Индии, который, в общем-то, был разрушен около 1900 года до новой эры. Mm -hmm. И тоже там предполагают всякие исследователи, конечно, ядерный взрыв и так далее. Но температура плавления камней, она известна. Это надо было две недели, чтобы этот пожар в общем-то бушевал. бушевал. И, в принципе, как это могло произойти? То есть, возможно, что наши предки, они обладали каким-то оружием. Мы действительно есть в Махабхарате в других в описания описание оружия ярости богов, оружия Индры вот такие вот оружия, которые, в общем-то, известны о греческом огне, который совсем не греческий, а еще и в Индии применялся, и в разное время всплывал. А порох, Селитра это только монах, так сказать, европейский <с> в 16-17 веке соединил, как бы официально да. возник порох. Были, так сказать, огнеметы на кораблях установлены, Или, которые, да. так сказать, уничтожали. Мало того, Александрийский маяк, который по Птоломеям был построен, огромное сооружение 200-метровое, в принципе, было зеркало. Отполированное зеркало его венчало огромное. Там горел огонь, костер, и за 400 километров с помощью вот, фокусирования он мог, так сказать, вот, огонь этого, да. И ну, есть да. указания на то, что благодаря фокусированию этого зеркала, оно вращающееся угу. было, можно было поджигать корабли даже, которые приплывали вражеские но. Что вы думаете, значит, когда арабы завоевали в 7 веке Египет, и исламским, так сказать, не очень все это нравилось, и они в конце концов стали разрушать. Султан, в общем-то, повелел потом восстановить это. Восстановить, но стали восстанавливать, уронили это зеркало, разбили и не могли восстановить эту огромную башню, потому что она уже была наполовину разобрана, технологиями никто не владел. То есть технологии сохраняют, Технологии передаются, и технологии, в принципе, теряются. Та технология, которую вот мы в мир вынесли и реализуем ее, она связана как раз вот с древними технологиями, когда люди, древние наши предки, понимали, они обладали системой и программирования пространственных структур, программирования архитектурных сооружений. Потому что она несет определенный вид энергии, как антенны работают. Поэтому, уважаемые друзья, на сегодня мы заканчиваем наш разговор о артефактах, о древних технологиях, которые были, есть и будут, я надеюсь. Благодарю тебя, Александр, за mm -hmm. столь интересный сюжет, Спасибо. разговор. Подписывайтесь на наш канал, и мы продолжим наш разговор. Всего хорошего.